Всем привет! Вы на канале Промагнет, здесь мы разговариваем о психологии, философии, о нашем обществе, о жизни в целом. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог. Помогаю решать психологические и любые другие проблемы людей. Поэтому, если у тебя есть запрос, пожалуйста, приходи ко мне. Я буду рад тебе помочь. И поехали! Итак, сегодня поговорим о такой интересной теме почему работает пикап и шесть основных мужских достоинств на которые клюют женщины на которые клюнет каждая женщина и ты если ты женщина и что такое пикап пикап это техника специальная психологическая техника по тому, как быстро и эффективно ознакомиться с женщиной для того, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности. Оставим, оставим их за скобками. Вот. Небольшая история. Я вообще в своей молодости, хотя я не особенно старый, но тем не менее, когда мне было где-то 18, 17-18 лет, примерно половину жизни назад, я ходил на курсы по пикапу. Было дело, действительно, было дело, а, по-моему, это 98, 99 год, что-то вот тогда было. И с тех пор иногда, нет-нет, да, я прочитываю иногда интересные материалы по поводу пикапа. И, собственно говоря, что я хотел бы сегодня вам рассказать, почему эти техники работают. Они действительно работают, техники ужасно примитивные, но они действительно работают. Если мне какая-то девушка будет говорить, что я вот смогу защититься от их влияния, ничего подобного. Опять же, если ты не замужем у тебя, ты не многодетная мать, то, ну наверное, нет, не защитишься. И сегодня, помимо обсуждения этих практик, я расскажу свое отношение к ним и свое вообще понимание от этого процесса пиката. Как к нему отношусь я. Трезвый, взрослый, здравомыслящий мужчина, скажем так. Смотрите. Любое тело, которое живет на планете Земля, любое тело, тело муравья, тело кошечки, тело собачки, тело коровки, тело рыбки, человеческое тело, мужское, женское, молодое, старое, неважно, неважно какое, у каждого физического тела, да, у каждого тела есть четыре потребности. Четыре потребности. И кем бы ты ни был, какой бы пост ты ни занимал, какие бы награды бы ты ни имел, в какой бы стране ты ни проживал, ты не уйдешь от этих четырех потребностей. Это а, являются самыми главными потребностями этого тела, и без этих потребностей тело не может нормально функционировать. Первая потребность это еда. Если мы не будем кушать, мы умрем. Тело умрет. Это потребность. Следующая ⁇ это сон каждому живому существу нужно спать. Все спят по-разному, все кушают по-разному, да? Может быть, кашалот он там за раз съедает там, тонну этих мальков, а мы может быть там 200 грамм картошечки наелись. Но так или иначе мы кушаем, да? Даже там деревья пьют воду из, значит, с помощью своих корней из воды, Фу, из воды, <свечу> из почвы. А дальше, значит, еда, сон, дальше оборона. Каждое тело Стремится защитить себя. Каждое живое существо, находящееся в теле, стремится себя защитить. Нам нужна защита. Мы одеваемся одежду, мы э, строим жилища у собак, одежда, да, вот это там шкура, когти, э, клыки, то есть каждое живое существо, но пытается себя как-то обезопасить от других живых существ и от э, нашего мира целиком, от неблагоприятных климатических условий. И четвертое, самое последнее, это размножение. Это секс. Это потребность тела, от этого мы никуда не уйдем. Соответственно, еда, сон, оборона и секс. Четыре потребности, четыре важных базовых потребностей. Что такое пикап? Пикап – это техника, направленная на эксплуатацию, эксплуатацию одной потребности. Как вы думаете, какой? Правильно, сексуальный. Все банальное, просто эксплуатирую сексуальную потребность можно добиться практически чего угодно. Практически чего угодно. Вот смотрите, а для того, чтобы влюбить в себя женщину или для того, чтобы влюбить в себя мужчину, один из самых примитивнейших способов, какой только может быть, это работать на вот этом вот сексуальном уровне. Но не тупо там звать, звать в постель человека, нет, не так. Работать на этом уровне, это не значит постель как таковая, это значит немножко больше. Как это выглядит у мужчин? Мужчина женщину всегда оценивает по внешности. Я на самом деле не знаю таких мужчин, которые бы говорили, ты знаешь, Антон, для меня важно, чтобы женщина была умная, целеустремленная, знала пять языков, умела готовить 15 европейских кухонь и прочее, прочее, прочее. Я говорю, окей. Она будет такая, но 150 килограмм веса. Согласен? И тут возникают проблемы. А я говорю, ты знаешь, метр восемьдесят, блондинка, голубые глаза, четвертая грудь, попа, вся, все все дела. Ну вот такая. Вот ну такая. Ну вот возьмешь? И да, возьмешь. Да, возьмешь. И знаете, что самое интересное? И я тоже возьму. Потому что я, ну, я не считаю себя, знаете, святым человеком и не считаю себя личностью, которая способна преодолеть эти, эти, эти материальные влечения, да, вот эти наши низменные потребности, быть выше их. Я не выше их, я просто знаю, как они работают и знаю, что вот здесь меня очень сильно могут поработить. Я просто туда специально не иду. Вот, наверное, и все отличие, которое меня отличает от другого человека. И, собственно говоря, для мужика важно это красота. Когда он смотрит на женщину на ее красоту он просто оценивает опять же через призму этого сексуального влечения вот этого сексуального инстинкта способна она родить э, здоровое потомство или нет соответственно если метр пятьдесят сто пятьдесят и вот такая вот да и как бы но зато пять языков как бы ну не знаю на любителя на любителя скажем так очень на очень большого любителя но если вот такая но при этом метр восемьдесят и все дела о, да, будет на расклад. Долго она не, не, не пробудет 100% Поэтому для мужика процентов 80 своего внимания он просто на внешность, на картинку. Красивая! Хочу! Все, все. И этого достаточно. Этого достаточно, чтобы просто уже все, крышу сорвало, выйти замуж. И в принципе, оно верно и правильно. В принципе, оно и правильно. И только 20% он смотрит, а какая семья, А какие родители, а какое образование, ну а вот так вот, знаешь, если вот прям совсем положа руку на сердце. Вот, ну неужели ты, например, да, если ты мужчина, неужели ты женился потому что вот на одна девушка, данная своей жене, потому что у нее там папа генерал, или потому что еще что-то? Оно бывает, что оно совпадает, она офигеть такая красивая, еще и папа генерал, вообще супер. Но если папа генерал, а сама вот такая, как бы, ну я не, не склонен верить людям, которые говорят, я женился по любви, потому что она мне так сильно понравилась внешне. Собственно говоря, у мужика все очень просто. 80% это чисто внешняя красота, картинка. И процентов 20% это вот это вот окружение, которое сопутствует, но не является главным. Но у женщин, у женщин совсем все наоборот. Для женщин на самом деле, вот социальный какой-то успех мужика, социальный успех это 20%, усп... 20 принятия решения: быть с ним или быть не с ним. 20% Не больше 20%. Что занимает 80% ее а, принятия решения, с ним быть или не с ним? А очень просто: всего лишь 6 вещей. Всего лишь шесть вещей, всего лишь самых примитивнейших шесть вещей. Итак, первая вещь – это рост. Это рост. Ну вот, без ложной скромности скажу вам, я, например, 1,93 м. Да, 1,93 м, поэтому <соэтому> делайте выгоды. Да. Собственно говоря, рост. Если мужчина будет высокий, но не богатый, не успешный, да, не какой-то социально активный, или будет очень маленький, пухлый, с большим животиком, но более такой вот социально успешный. Я думаю, что все-таки большинство женщин выберет именно вот высокого мужчину. Дальше. Вторая вещь – это осанка. Соответственно, если ты ходишь вот так вот, согнутый весь, плечи вперед, тело знаком вопрос, никаких шансов, потому что это сразу же видно, какая-то как, как болезнь, что-то ненормальное, от него потомство здорового не жди. Женщина тоже оценивает, вот потомство какое от него будет, хорошее, не хорошее. Рост и осанка – две вещи который является очень важным фактором. Очень важным фактором для женщины, чтобы она выбрала этого мужчину. Следующее, третье достояние – это голос. Если мужчина говорит вот таким вот голосом, очень быстро и очень-очень высоко, то это не производит впечатление как о серьезном, здоровом, солидном человеке. Чем более голос низкий, он идет из низа грудной клетки, он медленный, с басом, степенный, тем больше шансов того, что этот человек здоровый и успешный, и принесет здоровое потомство женщине. Четвертое, юмор, юмор на самом деле очень важен, не в плане посмеяться как такового, юмор он показывает женщине скорость ума у мужика, то есть если мужчина обладает чувством юмора, очень тонким чувством юмора, сатирическим чувством юмора, он способен быстро придумать к месту подходящую шутку, это свидетельствует о том, что ум его работает очень быстро. Соответственно, этот мужчина просто обречен быть успешным, потому что у него очень быстро работает ум. Следующая вещь. Пятая. Это талант. Талант может быть во всем. В игре на пианино хотя почему-то изобразил гитару, да? в песнях, в плясках, в науке, то есть в какой-то деятельности у человека должен быть талант. Если этого таланта много, если он проявляется в разных видах деятельности, то тем более успешным будет этот человек. И последняя вещь, шестая, это цель. Как ни странно, как ни странно, это цель, потому что женщине чрезвычайно важно иметь рядом с собой мужика, у которого есть цель жизни. Не цель, а вот, знаешь, вот набухаться поехать на рыбалку с друзьями. Это не цель. Имеется в виду цель жизни. И причем эта цель, она может быть совершенно любая. там Построить хрустальный мост до Петербурга, да? построить пятиэтажный там, дворец спортов какой-нибудь. Мир во всем мире. Вообще не важно. Просто у мужика должна быть какая-то цель в идеале чтобы эта цель она лежала за пределами даже его жизни даже его жизни что это должна быть какая-то глобальнейшая цель и он всю жизнь должен клад положить на, на ее а, реализацию вспомню слово. реализацию соответственно вот женщины когда вот меня смотрите вот неужели вы со мной сейчас не согласны я думаю вы меня сейчас подтвердите в мои слова что когда с вами находится мужик у которого есть очень главная большая жизнь в жизни цель, и который он стремится к этой цели, женщина сразу себя начинает чувствовать спокойно. Она понимает, что мы куда-то движемся, наша семья, наш, вот, да, наш круг, мы куда-то идем, мы не стоим на месте. Потому что если у мужика нет цели, работа, дом, работа, дом на, на, на Забыл, как же называется? На отпуск. Вот, я же без отпусков работаю, я же даже отпуска нету. Когда и на отпуск в Сочи, потом опять работа, дом очень тяжело жить, для женщины очень тяжело жить. Собственно говоря, вот эти шесть достояний мужчины, они делают мужчину неотразимым в глазах женщины. Соответственно, эти шесть достояний делают неотразимым мужчину в глазах женщины. И в принципе это нормально, это нормально, да, поскольку наше тело, оно требует удовлетворения своих инстинктов, для того, чтобы мы создали семью, мы должны обращать на то, насколько здоровое тело да, у нашего партнера, насколько он успешен, насколько у нас будет успешный брат, насколько будут здоровые счастливые дети. Это нормально, это нормально, в этом нет ничего плохого. Я же здесь хотел выразить сейчас свое отношение к этому. Мое отношение, в принципе, оно нормально, знаете, до тех пор, пока это инструмент. Пока это просто инструмент, то есть вот жена, дети, семья, Работа – Это как то, что тебя обеспечивает, это то, что является важной частью твоей жизни, но это то, что фактически является твоим инструментом, но это не, твой, как бы, не должен быть смыслом твоей жизни, это не должно быть как бы, сутью твоей жизни, потому что, ну, мне кажется, это слишком мелко, потому что если так вот посмотреть, положа руку на сердце, посмотреть, например, свинью, да? У свиньи тоже есть мама и папа, есть родственники. У нее есть там есть жена, у нее есть поросята, у нее есть дом, у нее есть работа. У нее есть вообще все, что есть у тебя. Так возникает вопрос. Блин, а чем я тогда отличаюсь от этой свиньи? Ну так, по большому счету. Или, например, я знаю, что жесткий пример, но тем не менее. Или, например, вот возьмем там, например, кошечку, собачку, да, какую-то э, жучку. Да неважно. Любое живое существо. Возьми морс, не знаю, это морскую корову, да, черепаху возьми. Это морская черепаха ест... Ешь, yes. ты ешь тоже. Она спит и ты спишь. Она продолжает свой род и ты продолжаешь свой род. Она воспитывает своих детей, воспитывает своих детей. Она ходит на работу, Она ходит на работу. А что такого а, не делает животное? Что делаешь ты? Какая деятельность отличает тебя от этого животного? Я понимаю, что мы живем в этом материальном теле, да, вот в этом теле. Это тело, само по себе тело, оно имеет животную природу. Оно ничем не отличается от животного. Вот абсолютно ничем. У тебя там две ноги, да, у собаки четыре. Ну, какая вам принципиальная разница? Вот, вот эти все четыре потребности, да, они у собаки, эти четыре потребности, и у тебя. Да, согласен, мы удовлетворяем свои потребности на более высоком уровне. То есть, если собака может заниматься сексом под деревом на глазах у всех, то человек так делать не будет. Человек возьмет себе какую-нибудь Эзольду, женится на ней, сыграет свадьбу, пойдет в ресторан, потом там в оперу какую-то, потом приедет к себе домой и на шелковых перинах займется тем же самым сексом. И если прианализировать, ты занимаешься теми же самыми вещами, что и делает животное. И мой какой посыл да, этого видео – не то, что вот рассказать, про почему этот а, пикап работает. Он работает, потому что он бьет вот на эту сексуальную потребность вот этими способами. Да? Покажи перед женщиной свою силу, свою осанку, низкий голос покажи ей, покажи свое чувство юмора, покажи свой а, талант в чем-то, да? и покажи, что у тебя есть какая-то цель глобальная, мир во всем мире, и женщина будет твоя. Но это не главное, она и так будет твоя. Если тебе суждено по судьбе, так или иначе, Одна или другая, Маша будет твоим, или там Ваня, он будет твоим. Так или иначе. С той или иной скоростью, с той или иной степенью успешности, он будет твоим. Но проблема-то в другом, просто, на мой взгляд, самая большая проблема человека, это когда человек, вот эти потребности тела, потребности тела, он превращает в смысл жизни, то есть он начинает жить ради этих потребностей. И для меня лично вот это просто ну, полный ужас, когда я вижу человека, который делает много дел, очень много дел, он может быть очень крутым бизнесменом, очень крутым футболистом, спортсменом, ученым, композитором, кем вообще не важно, нобелевским лауреатом, неважно, он может быть семь пядей во лбу, быть политиком, быть президентом, неважно, но если все, что он делает... Вот все, что он делает, ходит в оперу, разрабатывает а, программу по спасению а, каких-то там пингвинов в, а, пин в Африке, пингвинов а, в север, на Северном полюсе, разрабатывает там а атомные бомбы. Неважно, если мотив, мотив его деятельности – это еда, сон, оборона и секс. Четыре вещи. Если он все делает только ради этих вещей, то а в чем его разница от животного, в чем он отличается от собаки? Или окошки. В чем? Я не вижу. Вы мне сейчас можете сказать, ну, Антон, ну, он ходит в кино, он вот он вот он значит ходит в оперу, да он учит своих детей поэзии. То, что не делает животное. Да, животное поэзии не учит. Но опять же, давайте прям в корень деятельности посмотрим с философской точки зрения. Что учит животное, другого своего детеныша, чему оно учит? Кто-то учит для кого-то летать, да? кто-то кого-то учит, как там плавать под водой, там, либо по поползать по суше, находить еду. Любое животное учит своих детей, как быть в этом мире, как кушать, как защищаться, как спать и как продолжать рот. Она учит только этими вещами. И, собственно говоря, человек, когда тоже занимается деятельностью, и учит своих детей, если он делает только эти четыре вещи, если мотивом его деятельности являются только эти четыре вещи, лично я не вижу отличия его от животного. То же самое да, называется двупаду пашу. Есть такой санскритский термин. Двупаду, дву это две, пада, пада это стопы. Есть вот это слово подология, наука о болезнях, стоп. Двупаду пашу, пашу это животное. Двупаду пашу переводится как двуновое животное. То есть... Это сознание животного, которое попало в тело человека. То есть, вот ты вроде как, вот у тебя тело человека, да? Две ноги, две руки, вот глаза, нос, нос, уж, рот, там, десять пальцев на руках. А сознание животного, и вот э, это ужасно. В общем, в этом видео я хотел с вами поделиться э, своим пониманием, почему работает пикап. Это нормально, это естественно, но также я вам хотел донести мысль. Помимо этого есть что-то еще. Есть какая-то высшая цель в жизни, есть какое-то вот самосознание, есть а, потребность у человека понять вообще, кто он такой, а зачем он живет. Вот именно это животное никогда не сделает. Животное никогда не задаст себе или другим вопрос, а зачем я живу, почему я так живу, почему я животное, почему меня вот наши отношения выводят, а в чем вообще смысл этого всего, оно никогда не задаст, не задаст такие вопросы. И, собственно говоря, я вас при, при, призываю как раз таки задавать себе прежде всего эти вопросы. Пикап, все такие техники, это важно, это то, что обеспечивает нашу материальную жизнь, это нужно. Нужно найти хорошего мужика для женщины, да? для мужчины нужно найти хорошую женщину. Жениться, рожать детей, это нормально, это здорово, это классно. Но просто помимо этого, еще нужно же какое-то вот духовное развитие, какое-то самосознание. В общем, на этом все. Пожалуйста, напиши в комментариях, что ты думаешь, какие тебе еще были бы интересные темы, чтобы я разобрал. Жду твоих комментариев. Пожалуйста, подписывайся, ставь значок, лайк, колокольчик. Все, до скорых встреч. Пока.